гладкий лист на нем рука скользит не смело рифму подбирая воспоминания плывут издалека волной любви ушедшей накрывает ознобля Волшебный круг, горячие мы были молодые. Со временем куда-то все ушло, и чувственный восторг и упоение, и в лету кануло сердец тепло, оставив нам лишь бездну сожаления. Поколдовал любви волшебный круг Горячие мы были молодые Недолго первая любовь И чувство дивное давно забыто Зачем пришла ты, ностальгия, вновь? Ведь был финал комедии Афинита Азнок горячих рук, Слияние губ, Все неизведанно и все впервые, Околдовал любви волшебный круг, горячий. круг слияние губ, все неизведанное и все впервые. околдовал любви волшебный круг, горячие мы были молодыми.